что я эм... просто знаете что вот у меня были технические неполадки поэтому я я остановился на этом вот у нас первый чекпоинт так делаем да да да не все заново. Да, отлично. Ну все заново, блин. Я собираю матроников. Еще заново придется делать. Нормально. Да. Фредбер, я понял. Да, все понял. Да. Только ценово будет начинать, ну ничего. Придется каждый раз с одного начинать. Это никого весенним не будет. Ну, нормально, короче. Только немного разобраться будет. А если не разберусь, ну, на сайт, короче. Мы ничего не открываем. он у меня был. Короче, Фредберр, иди ко мне! Да. да, да, да, да, да, Ничего, может у меня даже славный Фокс попадется. Интересно, будет интересненько. Здрасте, здрасте. Да. Да, понятно. Все, тоточка, она что, -то все. Да? Да же верно? О, ⁇ пасты. Нет, уже ты мне испугаешь таким. Монетка... Тебе монетка еще не попадалась мне. Но скоро попадется. наверное вниз нет нет нет надо вверх вверх вверх тоже да вверх или куда или запутался ты что так то что так похоже может запутаться тут во всем этом а я назад вернулся молодец Просто молодец! Вернулся назад. Логики нету. Логики нет. Ну, тогда сюда прыгаем. Верно же? Да, все. Открыл. Все теперь? Да все. Да все. Да вы ты. Уже переключайся на другое. Ну, трансформируйся. Во. Нормально теперь. Вот теперь нормально ты выглядишь. Давай болтай. Болтай себе там. Болтай. Давай, давай, болтай. Давай. Давай. Он так рукой делает, как будто Марш как будто честь отдает. Фокси бежит, мы как будто сюда в угол экрана. Вот сюда, вот сюда, вот вот на это. Так, заметили, тут там открылось. А знаете что? Я Еще не ходил, знаете куда? Я не ходил сюда, что -то тут тоже есть кое что другое, кое что поинтереснее. Здрасте. Мышка! Мышка, держи! Отвезай-ка! Мышка! Ой, что-то было! Ой! И ХП делается! ХП! ХП от... поднимается. Твои поделки? Ах ты! ты я, Мышка! Поехали сюда. Поехали еще раз. И на тебя. Столько раз попала не А Теперь я. Вс. Вс, я выиграю тебя. Я помню, как? Можно тут пройти. Не-не-не, <гас> пошли все уже. Нет, не буду бояться. Не могу! Ничего я даже не могу купить! Блин! Вот облом! Облом! Так, денежки! 10 рублей! Хорошо! Так, теперь поворачиваем! Я все верно иду? Ходи, да! Знаете что? Могу еще этого. Того босса Он там стоит. Можно туда прийти Еще чипы нет для одного пеношка. Чипы мне пригодятся. Такие мошки прикольные. сюда не о сюда можно пройти конечно сундук получай давай так мы будем его убивать только если это все будет убиваться гораздо быстрее будет урон да ни хрена не получается так причем тебя, сразу микрофоном? Вот этим? Ну хорошо, ну все Нормальный он! Нормальный! Босс такой? Босс, хрень! Хрень, босс! Да, чип! Спасибо! Сохраню на всякий случай, на всякий пожарный! Чип у нас где? Вот. Чип установил. Так, идем сюда. Я открыл следующий мир. Сразу только зашел, мне тут боссы, блин. Включайте, включайте. Включайте еще. Надя, Надя, Дай смысл! Сильный. Нормально. О, блин, убили. И тоже. Блин. Блин. Держите его. Сразу. Вот. Держите. Атакуем. Так. Так. Так. Так. Атакуем. Вот этим. Угу. Молодец. Молодцы. Молодцы, чуваки. Чуваки, вы супер. Чуваки, вы супер. Вау! Манго! Здрасте! Тебе не нужно открыть! Может, ты это? Брось мою команду, ходишь? Да все равно, я выиграю, выкрою, включив мою команду. в мою команду. Грязь, в снежном мире больше. Вау! Ты одним ударом убила всех моих друзей. Не всех, то есть два осталось эмулотроника. Чика и Фокси. Ну, по-моему, скоро убил всех моих друзей. Да, да, убила, по-моему. Или не всех, или всех Фокси. Нее! Не. Ты зараза, блин! Да, получай! Хорошая битва! Хорошая! Хорошая битва! Все, иду по плану! Так... Вот. Блин! Магу тоже убили! Нет! Так, лекаемся! Нет! О, да! Мы, мы одним аниматроником убили того! да Теперь быстро меняем аниматроника! В прошлый раз мне говорили, что вот этот матроник, он не нужен мне, поэтому я заменяю его на вот этого. А теперь вступаем все в битву. И мы в, той, в, тем, в том бою опробуем мою манго. Я помню, что он не способен, знаете, какая? Знаете, какая? Меняйте не матроников в полную всю команду, все команды, то есть не все, а все. То есть две сразу команды есть. А мы эту сейчас и опробуем. Мангл. Ты -ты -ты -ты. Понпар манго, гресты уже. Джайся. Вот, у меня тематроников. Все. Пите. Работает. Чуваки, это реально работает. Кстати, кстати, вот этот, этот бомбой, я сразу его не взял. Он хороший. Он хороший. Все. Грохнули. Я даже целую рукоманку смотрю. Видите? Работает, работает. Чуваки, работает. Чем и ценится этот аниматроник, потому что он не может. Может, то есть не может, а может. Нет, игроков. А. Облом, обломись! Часики, часики. Только не пропадите. Как денежки. Они не пропадают. Это прикольно. И давай. Давай. Так, все. Не видно. Все. Это вторая мини-игра, как видите. Вторая. Ой, Бонни, что с тобой? У тебя голова отваливается. Бонни, Не! -е -е -е. А, не сразу. Уже и матроники есть хорошие. Я, пожалуй, попробую эту мангу. Вот, например, вот этот посолнце хорошая лучшая способность. Вот. Рандом просто вторая команда тоже рандом. Все Тут разные команды, все разные. Все разные. Команды, видите? Можно менять каждый раз. И это очень хорошо. Чуваки, портаны мы тащим. Портаны! Все! Сотый Фантом Мангл мы выкроим всех. Этот способность была Она очень хорошая. Все! Затащили! Затащили! Да-да-да-да-да-да! Ну, я их, конечно, это способ э, игры, но там не сильные матроники даются. Там бывают сильные матроники, например, «Кошмарный Фредди», «Кошмарный», но так редкие матроники там редко не даются тебе. По только слабенькие, небольшие такие, сломные матроники, какие-то фантомные матроники, спринт-рап, например. Тень Бонни. Разве они готовятся? Ну, только не кошмарные. Кошмарные только тогда. Не знаю. Вот. Пока что мы ждём. Могу море можем поблагодарить. О чем-нибудь. Только хрен знаю о чем. Видите, тут еще темные кроны. То есть, никакая карта. Никакая. Интересно, у этого чувака когда он наносит мотор, вы думаете, темные что ли? Или как? Или я ни хрена не понял смысл этого? Вот видите, марионетка, наверное, нормальная. Видите? У нее нормально две руки. А у той кошмарной маленькой, у нее жопа полностью. У нее даже объяснить слова не... Вот это да да, да, нормально, кстати. MadWhite. Нельзя в этот циндок проникнуть. Кстати, я могу это отдавать просто с помощью того аниматроника Фотом Мангл. Фотом Мангл это очень хорошо. Хотя, кто зорита бросает? Ни не понимаю игра что, играл, что ли? Игра! Холоденько я эту посылу до моих врагов! А ты что Бросай, бросай! Мне очень хорошо! Смотри, надо идти на три! Все, на все, рухнули! Мы спокойно уже обидели с Магл на эмантроников других! Все, что мы выиграли. Чувак, мы тебя выиграем! Понял? Все, деремся! Переключаем команду и играем за Магл! Потом Магл давай! За фото сразу. Давай, да. За манго сказал сразу. Играй. Они зато все меняем команду. Так, так, так, так, так, да. вашим прошук И пах! Вс, вс, вс. Давайте. Раз. Так. Вау-вау-вау-вау-вау. Хорошо, ребят, идем. -то, -то... Вау! Вот это довольно сильно. Слышь, ты, получай. Все обменили, все обменили, все обменили! фотомагл! Прикинь! Ты прикинешь? А мы уже прикинули! Это очень хорошо! Чуваки, мы мы просто не маматроника. Кстати, видите тут эта штука? Мы Можно пока пожаловать, потому что это фотомагл, мы... Как ее пройти, блин?! Пожалуй, после этого мира там это нам рано будет идти. И не рано будет идти, но Ну, не знаю, как туда пойти, но тут -то хотя точно было можно как-то пройти. Я что помнишь, ну, что нам как-то можно пройти. Проводь, быстрее заканчивается. Да, все, мы победили, да. Мы сильнее, все, сильнее, да. Я ни хрена не понимаю, как мне можно пройти. Это тень. Так. Идем. А, куда мы идем? А, тут тупик. Тупик. Ладно, тогда вверх идем. Вниз вверх. Вверх. По-моему, в этом, в этом же месте нам попадется этот. Попадется другой мир, то есть второй мир. Видите? Вот. Видите? Видите, чуваки, чуваки! Братаны, видите, у нас только башка плавает! Вау! Только, это, х, только это полностью... Эм, в прошлой версии без 3D это так же было. Ну, тут составить, как-то так. Впрочем, тут все хорошо. Только единственное, тут такой мир прикольный. Я могу по нему уходить, не хочу. Уходить отсюда. Просто хочу походить. По миру. Очень хорошо этот мир, очень хороший, хороший. Да, да, да. Так, да, да, да, да, да, да. да, да. Так, да, так. В дерево ходим. Все, мы обратно в мире своем. Так. Ну и сюда огонек. О, спринтрапик! Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте. Так, да, здрасте, здрасте. Вау, да, мы, мы перейдем следующий мир, да? Видите? Кстати, я, я, я туда-то поехал, что ли? Прикольно. Так, спасибо. Всего два диалога, отлично. Ждем, ждем. Сказал. Давай, и на счет один, раз, два, а.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 вот сюда. Как у меня тут фото Мангл там стоит, поэтому я могу хорошо очень тут походить. Это что за помощь такая? Метеориты просто упали на них. И все? Нет. Чуки, это не по-честному, я пожалуй, купил персонажей каких-то. Гу, гу. Вот, купил, купил все. Да. Бортаны. у нас тут сундуки. Так. Ну, только это все. Больше ничего. Музыка. Хорошо, полностью тащим и тащим. так так так так так Что у нас тут погладило? А погладила у нас ждем. Ждем, то есть. Все! Мы грохнули. Мы всех грохнули! Мы на высоте! И тогда что-то с за стихами закрываем, Это не тихие, Ну да, вроде песня. Так. Так. Так, страсти. Здрасте, здрасте. Здрасте, в Давай. Нет. Все. Вот, вот это уже набирает оборот. Вот это уже набирает оборот. Так, и, меняемся. Вау, сильная команда. Охрененная. Просто охрененная. Да! все. Да, да, да, да. Есть, есть. Так, Бомбой, ты хорошо поработал, поэтому я тебе беру в команду. Понял? Понял, сказал? Ну да, понял вроде. Пойдем, понял. Берем его место, место, место, место. Вот этого. Видели? Это хорошо было. Мне первый раз попались такие сильные матроники. Я за них нормальный поиграть не успел. Чип. Да. Не то. Не то это. Так. Все. Сейчас будет. Мы должны я могу открыть все чипы, только мне надо красный чип открыть, потому что без красного СТП! сундук же! О, хрена, а? Что-то не понимаю, магии, какая происходит. Магия! Магия, магия! Так только стоит что чип пригодится, чип хороший, поэтому пригодится все. Можно я тебя пройти? Это что только что было? Это что только что было? Не хочу тратить ноги, поэтому просто пойду сюда. Могу? Даже это. А-а-а! У меня 72, а надо 150. Ладно. Ч У нас не получилось купить пчелку, Поэтому мы идем в следующий мир. Так. Нормально. Но мы можем позаработать тут. Ну, давай. Да, я знаю. Так. Так. Блин, зеленый, вы мешаете. Зеленые рыбки мне мешают. Тут вроде. Давай, давай, давай! Блин, не отсюда нажать точно! Давай, да! Видели? Я пошел! мне меня 100 рублей теперь! Мне может сейчас хватить, а может не хватить. Не знаю. Видели? Хорошо! Эм. Могу? Могу! чужую ну да теперь у меня несколько теперь у нас у меня еще помощники есть так а, а сколько мне так само осталось ну потом узнаю короче да а, мои пчелки хорошие пчелки хорошие особенно когда их три пчелы хорошие нельзя пойти. А, блок. А вот, мы будем это отдавать. Слышите? Вот про конов. Мы про конов тоже не будем забывать. Давай уже. Все, могу. Я куплю. Леколка. Дам. Ее берем. Как только нам нужна, все готово! Стоит, заел Меня по-моему заело, заело, заело, заело. Вот эта штука мне лекает. Ну вот, так, помните? Вот, где такая эта, штука? Немного большая. Вау! А, -а, а, я тут обошел просто, да? Нормально. Ой, мне что-то залагал немного. Нет, я не буду рать свои денежки. Денежки мне пригодятся такого чего-то другого. Такого чего другого. Для покупок мне они пригодятся. Кстати, еще мы можно проверить тут. В третьем мире. Что у нас там можно купить? Вот, обойти, куда-то сюда пойти, вот тут. Да, чип есть. Чип есть. Да, Фредбер тоже хороший. Кошмарный Фредбер. А, тут нельзя прийти. Да бом. Видите? Ну что-то сама. Автоматически. Пусть автоматически. Ну легой, а эта штука очень нам пригодится. Там у все максимальные. Все максимальные у меня будут. Там очень много видов этих штук всяких. Этих. Приколючек. Хрень. Денежки мне очень нужны. Потом денежки я буду зарабатывать. Зарабатывать? Зарабатывать я буду очень быстро. Так, пожалуй, все на этом все. Ну то не все, я поплыл. Прикольный чувак. так а он вниз на... Всё просто! Краки какой-то! Так... Давно... он тут я... Да... Я с В этой игру уже играл. Я проверял здесь. Давно было. И в этом месте я забыл, что мало. Они на зиме. Ой, меня убьет. Да на у меня убили. У <свят> меня всех упадет. Что, помогайте, не, не сойдите. Помогайте, пожалуйста. Семьи какого? спасибо бомбой ты молодец ой тут кажется по-моему я могу пройти или не могу пройти петлички еще звездники выхренновые Первая команда у меня так, вся. Средняя. Так, вниз. Я эту крючку Средняя. А вот э эта команда у была нормальная. Хотя, по-моему, очень много денег с другими персонажами, чтобы и персонажи намного сильнее. У меня кошмарные чейки и всякие другие митроники. Чем сильнее пошли митроники, чем Маленького все. Все хорошо. Так. И вот этот сундук, его можно найти в том мире. Ну, короче, ну. <режда> <режда>. Нормально все, короче. Вау, маленький крепкий. маленький, ну нормальный. Во, грохнули все. Опять не зарикал. Хотя они мне помогают, они падают пают на врагов. именно. И я не понимал, какого хрена они на врагов падают? Вау! Все, я цирк открыл! Да? Я открыл цирк? Я вышел из него. Все, давай уже! Давай! Так, в цирк! Ссылки по у меня будут а еще другие. Видите? Давай, входи, видите? У меня еще другие матроны. Кстати, у меня, меня еще докопилось опыта, я могу каких-то других купить. Лекарей. Других лекарей. Могу у -у -у. Других. Хотя даже не могу войти. Лагание. <сосла> Сраная. Я в цирк не могу пройти, Там, видите, Я уж что не могу, поэтому я выхожу и, и -то искать тогда другой путь надо искать -то. Так, я леткали, леткали, леткали. меня ну, то -то -то. Пойду дальше искать, потому что эти дорогие, ради... а дешевые лекарии. Поэтому я их куплю. Да. Поэтому надо в водяной мир пойти. И войдем вниз. А теперь купим... А, мне меня там тоже самое. Да, забыл. Блин, не хватает. Тогда среднего лекаря купим. Я уже все я не буду уже тех покупать. У меня все хорошо теперь. Все под контролем. Теперь попробуем это пойти другой. Другим путем. И ставим. Я могу знаете, что? Там я думаю, что не знаете, Сами знаете чего. Ехать. Сейчас я сейчас покажу вам. Видите, лекают. А, это, по-моему, игра другая. Вот, пожалуй. Видите, теперь я просто иду вверх. Вверх, вверх и вверх. Видите? А теперь включаем сюда. Сюда где-то должно быть вроде того, вот, видите, глюканый кустик. В него входим и все. А тьмом все идем тут ходим. Не забываем про сохранялки. Про них тоже не, не забываем. Не забываем, да. Я понимаю, вниз мне идти? или куда-то еще? Ну-ка, этих штук. Или я просто... Или я не так пошел? все так пошел. Болей на блом. Или ту что пошел? Крабь, э, крабики. Тихите, Держите, Хорошо. Ну, нормально. Нормально все. ходить там. ты вообще, вообще, знаете что? Мне тут надо последовать. То есть... Пора следовать! Правда, штуки такие. Ну все, я тут прошел все. Вроде все. Да. да двигайся ты. А, нанеси его только там клавиш. Так? А тут не, нельзя пройти. Это ей мешает. Дровасеки. Дай сюда сюда. Все. Крохнули. Да, мне сильные падруки не понравились. Прикольно. Ага. Так, теперь идем в другую сторону. Сейчас мы найдем правильно пройти это место. Правильно. Наверное, нам надо вообще в другую сторону идти. Потому что я не знаю, куда еще идти, видите? Аж нам тут сюда попасть надо туда. Наверное, нам надо идти вниз, если не ошибаюсь. Нам надо идти вниз. Ну да, вниз. Чуть других нет. Вау! Если я буду снова в другом месте, тогда будет дешево полное. Потому что я не хочу появляться уже в других местах. Это меня уже задолбало. Хуже. Это еще хуже. Все дело идет, Снова персонаж! по это хорошо персонаж! Ну, слабый. Да, слабенький персонаж. Персонаж слабенький, да, соглашусь. Ну, говори же! Слабый! Даже брать не буду слабый. Так, без... Да? Пипец. Снова нормально, так? Как-то... Все хорошо у меня уже наладилось. Мне уже завод уходить не могу уже тут. Пройти никак. Сейчас, куда мы идем, значит, мы тоже не вниз, потому что внизу там ни хрена нет. Ничего там нет, поэтому мы идем сюда. Пробуем, где мы появимся. Если мы это в жопе, поэтому это хрень будет. А если мы можем вообще на другой карте появиться. Говорю, уже мы появились на другом месте. Водки в дру другом месте, вообще. Потом будем поймать. Только будет до конца, мне меня крапки. Быстрее, быстрее уже, меня там уже ждут! Хорош, хорошо, что тут боссов нет никаких! Хорошо это полностью! Так, тем могу где потому что это кожа цветом, как дерево. Вот где хоть? Кирилл! Спасибо за совет. Кирилл. Теперь вера. И. Сейчас мы должны появиться в нормальном месте, потому что не знаю. И, кстати, если мы почувствую там, я, пожалуй, поменяю еще персонажа. Опять в другом месте, но ну, все, не задавал, Это меня персонажа. Так. Команда. Фредди 2. Бонни? М так, там, помню, то есть Бонни или Бонни. Да, Бонни и Фотоманго. Спасибо за совет, но ну, я не буду, пожалуй, его выполнять, потому что тут мне сильнее посильнее игроки есть. Эм хороший, но ну, Кирилл, я не хочу его выполнять. Может, мне когда-то он вот пригодится, может и нет. Может, когда-нибудь сделаю. Идем сюда, сюда, сюда, сюда. Давай, быстро и быстро. Что ты заел-то? Крагины, кракены Атакуем, да да да да атакуем, атакуем. Атакуем. Атакуем, всё. Атакуем, всё. Отлично! хочешь, хочешь, или еще хочешь? Я не понял, эти ли хочешь? Я ни хрена не понимаю. Вот, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Классно! Охренеть! Ах, я тебя выиграл, понял? Ты зараза, блин! Меняем игроков вот так. Нормально. А вторая вот так. Не помешает игроков набрать. Две чики не помешают тоже. да да да да да да да да да да да да да та та та та Силуэзняк решил обед у улицы Хайзер хотел. Ну что? Поменяли команду. Теперь нормально. Давай. Все. Ой. Кати. Он сам Суперменом. Он пулется лазерами. Ай, класс. Хребуды. буне. Сейчас видим. Я не понимаю ничего говорил Нормально. Э с любыми с любыми препятствиями это хорошо а -а -а -а. так так так нормально огурцы огурцы огурцы Огурцы, а -а -а -а огурцы, огурцы. огурцы. А теперь сюда прыгаем! В это, в ель. О, мир такой прикольный стал! Вау, вау, вау, вау! Как будто обожрался пиццы. Такой мир квадратный! В Майнкрафте! Прыгаем сюда! Во. Охранник бежит! по коридорам и очень хочет лимонада что-то на лимонада как-то рифмить ну сама лимонада он хочет Вау! хвати это мне не нужно чуваки чуваки отстаньте от меня я нормальный отстаньте а то я вас грохну мне придется команду менять Чуваки, чуваки, чуваки, чуваки, я тут скрухнула! Ой, Мате, это не туча, а масло. Тогда Мате, скример, или это масло тоже? Мою Мако, убили. сколько я сам убью. Ну не крухнет, потому что я, я масло съел. Так, так, э, э, э. Ой, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, Крустик, Крустик ты, Крустик ты Держи, держи! Прости, чувак. Просто Так, этот мир не нужен, поэтому идем в цирк. А, блин, у меня цир цирка нет. Это кто такие? Темно, не видно них ни хрена, страшно ну, а, и опасно. А какого-то хрена у тебя делать сзади мешки? У меня осталось столько долларов. Нормально. Ну, Но, кстати, бомбы не взорваются или нет? Летающие птички. аптечки Летающие птички. Что за... Ты создал. Так. Готово. аптечки Заходи ты, блин. Ну что, щитом ограничен и не записи объема, если он не хочет легко. Давайте, протоны, не затащим. Мы затачим точно. Конфетти! У меня не хватает бабла! Какого хрена не хватает бабла! Я не знаю почему, потому я потому не знаю почему. Я ни хрена не понимаю, так так так так так. -так, -так, -так. А почему утаял? Да потому. Татату да тута туту. Одор одор тута туту. Если купили тут и не купили тут, а купили там не купили никогда. Тататататат. Татататат. А, да, да, да. Рыбак, ты что вернулся к нам? Так. вот чужим Если бы ты было там, я бы спокойно тебя поймал. Бы. Сейчас-сейчас-сейчас поймал я рыбак. Я ловлю. Так, так, так. Ой, давай, рыбки освобождайтесь. Освобождайтесь! Давай! Нет! Зеленая рыбка! Ты всему помешала! Зараза! Так, кстати! Я давно уже не открывал номер мира! Кстати! Я пришел 100 долларов! И что-то только что было! а эта -а, Это бомба разорвалась! Я не... а не, -а -а, Бомбы-самодоминаторы! Жопа. Пятьдесят рублей. Так. Давайте. Пом, взорвайся. Взорвалась. Ляля, да -да -да -да. ляля, ляля, -ля. что за хрень? А, я не понимаю, что я делаю до конца. Чайки, чайки, стойте, стойте, стойте. А домик тураски. Нужны мне твои пчелки. О, птички там, кажется, пролетали. Не птички пролетали, а птички пролетали. Куда хрен я все время туда попадаю? Уходи, сразу уходи. Ушел. У. Ух. Надеюсь, с не боится никакой босс. Я просто ничего не делал! И бомба сама взорвалась и всех убила! Охрененная бомба! Бомба охрененная, да. Ну я, пожалуйста, золото заберу, Пенишки заберу и, и другие прибамазы. Кстати, что -то это да что только что было? Я просто сидел и они сами убили их врагов. Охренеть, прям они прокачиваются. Или они просто не прокачиваются? А я ни хрена не буду. Это что за хрень? Я не понимаю. Чуваки, мне надо срочно тут купить. Блин, мне Качаться, а -а -а, боблот, Скоро куплю последнюю аптечку. Следующую. Что? А, -а, -а если тыкнуть на эту, ты на эту бомбу не нас все да? Нет? Взорвалась. Блин. Мы. Да, мы добудем его Фредди. Я хочу получить его Фреддика во вторую команду. А первая у нас какая? Ага, понятно, первая вот эта. Да, неплохая команда. Ну, вторая, она тоже. Насрать. Подожди, все заново. Так, первая команда. Первая команда будет такая. Вторая команда. Вторая команда будет. Такая. Супер. Только кое кого, кого, кого не хватает. А я? Не, пожалуй, снова за ним остаюсь. Первая команда будет такая. Вот, вот. Вот-вот. Э Вторая команда будет такая. Эк, эк, эк, эк. -эк. Отлично! Теперь уже все правильно! Бонни, ты что не знаешь, что ответить? А, ты спрашиваешь еще у меня! Бабташ, да, про огурцы, да? Или ты не про огурцы, баташ, Вот тут... Во! Новый бонус! Тут тяжело это! Тут с этой штукой лежало, что ли? Отлично, братаны! Братаны, молодцы! Молодцы просто. Тащите. Так это что еще такое? Так? Я вам так. Вау! Кто -то такой? Куда фальту, что ли?